Один из топовых райдеров Японии, Харухи Кацуджи, настраиваясь на соревнования, говорит, что лучше, чем я могу проехать. Я не проеду, но проехать лучше всех я могу. Он не против. Что ему жена сказала, что ты убьешься. Умея ездить, можно сдать любой экзамен. А умея сдавать экзамен, выжить в городе, ну, нереально. Парни, чувак говорит очень умные вещи. Сейчас послушаем, что подслушаем. Давай. Бьются, как мухи. Вот такой моментальный эффект происходит. Мастер спорта по спорту, заслуженный э, Лавилас, Да, гелат. Очень приятно. вот так вот ногами его поднимаем. Я так не умею. Был когда-то просто обычный мотоциклист, который начал свое дело а, с того, что начал устраивать всем мото-джимхан и чемпионат и тому подобное. Я думаю, многие люди, которые в джимхане знают ростовскую джимхану, а, в этом ролике мы поговорим не только про нее и про мотошколу, которая сейчас есть у Григория Юрьевича. Короче, не суть. Погнали. Сегодня будет жаркий видос. Ну что, здоров, мотонарод! Говорят, что в мотошколу ходить не надо, я сейчас заскочил Григорий Григорию Юрьевичу, как бы вот, любит, чтобы его так называли, вот эти вот пафосные просто моменты, Юрич, просто Юрич. Просто Юрий. ну да, да, вот эти вот, он основатель, ну можно сказать, практически основатель, прародитель ростовской той, которую мы знаем, Джим Ханны, поговорим сегодня о мотошколе, для чего вообще она нужна, кому она нужна и да что там учить, да, вот что там, газ, тормоз, сел, поехал, да, я когда приехал, я обалдел, я реально не знал, что так можно элементарно все это дело объяснять. То есть то, что мы познаем годами, да, там на дорогах, здесь ученики с первого, со второго занятия едут уже с одной рукой на холостом ходу. Да, здрасте всем, да, да всем привет я Гриша, он же Юрьевич, он же Григорий Юрьевич, пофиг как. Когда ты смотришь, как приезжают люди на тренировку, как они приехали и как они уезжают, и видишь огромную разницу, ну, начинаешь понимать, что, в общем-то, все не зря. Те, кто у нас занимаются, подтвердят, что тренировки эти приносят пользу. Главное, опять же, не ловить синдром Бога, и не пытаться ехать в городе точно так же, как здесь. Мотошкола – это как бы необходимость. Самая большая ошибка и заблуждение людей, что это всего лишь велик с моторчиком. Но на самом деле это совсем не так, есть уйма нюансов, но э, главные нюансы не в том заключаются, что вот там те, кто не учились, не умеют ездить. Нет. Большинство людей, приезжая на своем мотоцикле, там проехав, не знаю, там 50 км по городу или 200 км по трассе, приезжают, спускаются с него и такие, блин, как же тяжело, как у меня все болит. Я же байкер, я же сам себе выбрал такой сложный путь, поэтому да. Но на самом деле... Это можно делать гораздо комфортнее, не уставать совершенно. И все нюансы заключаются в том, чтобы сделать управление мотоциклом не только как бы вот брутальным увеличителем там чего-то там, да. А сделать его максимально безопасным и комфортным. То есть на мотоцикле можно не просто передвигаться из точки А в точку Б, но еще и получать удовольствие от самого процесса управления. Два пальца на тормозе. Первое, самое важное, что они нам дают, это скорость реакции. Правила дорожного движения скорость реакции у нас расписана до 2 секунд. Держать здесь два пальца, мы около секунды убираем, потому что действия уже нет, мы сразу же реагируем. Mm -hmm. да? а, одна секунда на скорости 60 км в час это примерно 10-12 метров пути. Понятно. Да, то есть почти три корпуса автомобиля мы экономим тормозного пути за счет того, что у нас здесь эти два пальца. А в Ютубе есть ролик, когда парень где-то в Европе ехал на, на мотоцикле в междуряде, и через три машины перед ним выходит пешеход. Он его сбил. Потом отматывается назад и идет покадровая съемка замедленная. На покадровой съемке видно, что пацан молодец, не зевал, сразу увидел пешехода, то есть там по сторонам не смотрел, но все время, что они сближались, у него вот так вот распрямлялись пальцы на правой руке и тянулись к тормозу. И дотянулся он до него только когда уже врезался. Если бы тут были два пальца, он бы все это время мог бы тормозить. Либо вообще избежал бы столкновения, либо с гораздо меньшими последствиями. Также два пальца на тормозе позволяют нам избежать панической реакции паническая реакция у всех людей у нас одинаково складывается тут пардон без, без мата никуда извините вот, но э, паническая реакция у нас складывается из, от одной простой мысли я вижу впереди какой то пи... а я должен что-то успеть сделать вот эта мысль успеть сделать заставляет нас хапать все что есть в руках и все что есть в ногах среднестатистический мотоциклист едущий с двумя кулаками на ру руле Увидев выбегающего на дорогу ребенка, моментально хапанет оба рычага в испуге. Потому что нужно успеть что-то сделать. Да? Левой рукой человек разъединит выжмет сцепление разъединит коробку и двигатель. Делать этого на мотоцикле нельзя ни в коем случае. Сцепление на мотоцикле мы пользуемся только для переключения передач. Либо чтобы, когда мы почти остановились, он не заглох. Все остальное время мотоцикл должен ехать на постоянной тяге. Она обеспечивает его устойчивость. Пока заднее колесо нас толкает вперед, мотоцикл устойчив. Это также дает нам своеобразный природный эффект АБС. То есть заблокировать переднее колесо, пока заднее толкает, очень сложно, потому что оно будет сопротивляться. Когда сзади никто не толкает, чуть-чуть пережимаю тормоз и колесо уже заблокировано. Потому что вот только инерция осталась, то как бы движения плотного толкания вперед уже нету. Правой рукой человек резко при этом хапает тормоз. Когда мы едем на открытом газу, весь вес тебя и мотоцикла находится сзади. Он уходит на заднее колесо, а морда разгружается. Передний тормоз у нас при этом очень мощный. Резко нажимая передний тормоз, нет это из велосипеда на велосипеде перевернуться через руль очень просто на мотоцикле гораздо сложнее нужно соблюсти ряд прям хороших таких условий типа прекрасная обслуженная тормозная система топовая резина четкий хороший держаковый асфальт на этом никогда через руль не улетишь здесь без вариантов вот. На велосипеде центр тяжести тебя находится очень высоко на сидушке И вес велосипеда гораздо меньше твоего То есть ты стартуешь прям сверху Здесь даже этот мотоцикл весит почти в два раза больше тебя По физике весь вес переходит на переднее колесо уже заблокированное Клади руки на руль И вот смотри, сейчас я буду имитировать давление асфальта на торможении Вот пока руль прямо, ничего не происходит Вот я давлю вперед А теперь попробуй начать его куда-нибудь поворачивать вот такой моментальный эффект происходит. То есть, так как колесо закругленное, удержать руль идеально прямо мы не сможем. Куда-нибудь он шевельнется. На заблокированном колесе его просто моментально сложит в отбойник, и мы как мешок падаем в асфальт. Ключиться и лбом там всем остальным, сгруппироваться, подготовиться, отработать это без вариантов. Это в долю секунды все происходит. Если же мы едем с двумя пальцами на органах управления, сама, сама мысль паники у нас не возникает, потому что я вижу, я реагирую. Я сразу же делаю все, чтобы предотвратить опасную ситуацию. Я сразу это делаю. Мне нужно успевать что-то дополнительное, я сразу реагирую. Скорость на мотоцикле это не то, что нарисовано у нас на знаках дорожного движения. Это та скорость, на которой, с которой мы умеем тормозить. То есть если на площадке ты научился тормозить со скоростью 60 км в час за 12 метров, так тормозит современный автомобиль. То есть, если мы не хотим закончить свою жизнь у него в багажнике, мы должны уметь тормозить не хуже. Если ты научился и точно знаешь, что 60 км в час ты спокойно тормозишься за 12 метров. Это значит, что там в городе твоя скорость не должна превышать 50. Потому что у тебя должно быть право на ошибку. Ты мог прозевать момент торможения, ты мог попасть на песочек, ямка, все что угодно. У тебя должно быть запас времени для того, чтобы погасить эту скорость, оттормозиться. Пример самого распространенного ДТП с мотоциклом. Ты едешь на мотоцикле по главной, я со второстепенной выезжаю на машине. Подъехал к перекрестку, посмотрел налево. Где-то вдалеке увидел какую-то точку. Наш мозг автомобилиста устроен так, что крупные предметы, которые видно с какой скоростью перемещаются, это угроза Точка на горизонте, ни хера не угроза Автомобилисты нас не, не любят, они нас реально не видят Он не может сосчитать через какое время эта точка здесь окажется Или даже вообще сюда ли она движется, потому что это точка на горизонте Поворачивает голову направо, там никого Начинаю выезжать, поворачиваю голову, вижу тебя уже почти здесь ты со своей стороны видишь автомобиль, который как бы, ну, движется вот туда. Можно предположить, что ты сейчас сюда уедешь, а он туда, и вы разъедетесь. Но паника у всех людей проявляется одинаково. Как только он видит тебя, он в испуге нажимает тормоз. Это наша защита, в кокон спрятаться. И попытка объехать препятствия на большой скорости в такой ситуации заканчивается прилетом в капот или в багажник, в зависимости от того, куда ты уезжаешь. Потому что просто не хватает места для маневра. Если же мы гасим скорость, мы, во-первых, увеличиваем время до потенциального столкновения, то есть как бы растягиваем его. Оставляем себе время на принятие решения, что делать дальше. Погасить скорость и потом сманеврировать, потому что на меньшей скорости он уже более маневренный. Либо тормозить до победного, и даже если мы в итоге приезжаем в препятствие, это будет с гораздо меньшими последствиями, чем если влетим на скорости. К сожалению, тормозить и маневрировать одновременно мотоцикл на скорости не сможет, потому что опять же произойдет тот самый слом руля. Как только мы нажимаем тормоз, перемещая вес вперед, при повороте руля у нас будет очень мощным усилием руль запихиваться внутрь до самого ограничителя. Поэтому либо тормозим, либо маневрируем. Два пальца на сцепление – это инструмент. Всеми инструментами мы пользуемся по необходимости. То есть, если у тебя есть прямая отвертка, ты не полезешь ей крестовой шуруп откручивать. Да? Вот. То есть, ты едешь в городе, где у тебя дорожная ситуация меняется постоянно, тебе они здесь нужны. Ты выехал на трассу, у тебя четыре полосы движения в каждую сторону, все свободно, все просматриваемо. Нафиг тебе здесь эти два пальца, можно положить кулак и ехать спокойно. А вот здесь два пальца или палец я рекомендую держать обязательно постоянно. Два, два или один в зависимости от того, какая тормозная система мотоцикла. На современных уже одного вполне хватает. Два пальца на тормозе позволяют нам расслабить руку. Дозировать газ. Они лежат здесь у тебя как на ограничителе, и ты привыкаешь скручивающим движением кисти работать газом. Uh -huh. Ты никогда не откроешь газ вот так, чтобы улететь на заднем колесе. Ты никогда не будешь дергать газом. Вот сейчас положи кулак, открой газ. Вот ты ехал, и ты наехал на какие-то кочки неровности. Uh -huh. На каждой кочке у тебя газ туда-сюда дергается. Теперь клади два пальца, открывай газ, рука расслаблена, ты наехал на кочки, ничего не ну происходит. Да, ну, Все да. под контролем. Опять же, едешь с кулаком. Открыл газ, возникает какое-то препятствие. Попробуй нажать на тормоз. Попробуй, попробуй. Давай. Оп, ну, видишь, да? да? Тяжело, понятно. Нет, дело не в тяжести. Дело в том, что у тебя остается возможность, оставив открытым газ, нажать тормоз. А, ну получается. Да. да. В этой ситуации мотоцикл не понимает, что происходит. Его сзади пихают вперед, впереди ставят стенку. Он будет пытаться только упасть, потому что другого не умеет. Если же у тебя здесь лежат два пальца, то для того, чтобы тебе дотянуться до тормоза, тебе придется закрыть газ. То есть вот такое движение у тебя будет. Ты никогда не нажмешь тормоз с открытым газом. Контроль газа очень важный инструмент, потому что все ручки газа на всех мотоциклах у нас крутятся на 90 градусов. Здесь у нас 33 лошадиные силы, мы вот так газ открыли и тронулись. На литровом спортбайке будет 150-160 лошадиных сил, вот так же газ откроем мы уже вот там в поле окажемся. Поэтому контроль газа это очень важный инструмент и расслабленная кисть позволяет это делать очень легко и непринужденно. Смотри, у руля есть свободный ход Когда он из положения немножко налево Очень легко идет из положение немножко направо То у -у -у. есть практически без усилий Клади руки, пробуй поддерживать этот свободный ход Чуть-чуть туда, чуть-чуть назад ну, Потому что дал провалиться глубже Контролирую это движение Смотри, сколько надо усилий убирай, убирай руки, убирай Смотри, сколько надо усилий для управления Вообще ничего не надо Шлем одевается вот так Растягиваем, угу. одеваем. Со следующего занятия уже перчатки будут одеваться в последнюю очередь, чтобы ты сначала одел все, нащупал застежку, а потом угу. и обязательно шлем застегнутый. Садишься, угу. убираешь подножку, немножечко толкаешь себя ногами и пробуешь понажимать передний тормоз. Пробуешь остановить себя максимально комфортно и максимально некомфортно, чтобы ты прочувствовал разницу. Два пальца все время, уже сразу да, привыкай. Да. Сразу привыкай, они там кнопкой стартера запускаем Полезно. и вот теперь попробуй поработать ручкой газа двумя пальцами, два пальца здесь уже да газ у нас очень чувствительный да mm -hmm. сегодня мы пользоваться им не будем но ты должен знать как сбросить газ увиди руку если ты вдруг где-то открыл его сбросить газ можно вот этим движением просто расслабить кисть дать тросикам самим все вернуть назад практически на любом мотоцикле мы можем тронуться не используя газ что ты прикольно объясняешь ну, прям так. вот даже мне дураку понятно, но ну, реально очень правильно. Обычно как там? Вот садись, газ, тормоз, езжай. Да, вон там площадка. Да. Да. Так, немного пару слов о себе, когда ты начал, с чего начал, почему Джим Хана, то есть как это все прорастало, то есть насколько я понимаю, ты взял Джим Хана в свои руки в году в наверное, да? Нет, попозже, в пятнадцатом, да. пятнадцатом году, до этого делали девочки, там байкерский клуб, девчати. не смейтесь, да, есть такие дела. Вот. Они там что-то образовали пару лет, наверное, да, там они пытались. Да, они даже призывали нас, типа быть, ну, как не спонсор, там, типа подарки выделили для участников. Потом образовался такой на горизонте Григорий Юрьевич. Вот. И как бы то же самое, мы с ним там немножко засотрудничали, и потом они пошли уже своим путем. Молодцы, ребята. Я на самом деле не ожидал, что ростовская каста, секта, там вот это вот все. А джимханистов, она достаточно очень известная. Те, кто сейчас в джимхане участвует и знают Григория Юрьевича, напишите Григорий Юрьевич, привет, там, например. Я думаю, ему будет приятно в комментариях. Пятнадцатый год. Ты когда сел на мотоцикл? В четырнадцатый. В четырнадцатом году ты сел на мод. Какой? В феврале четырнадцатого года я купил себе Дио. О, да. Ох. Месяц я проездил на Дио. Мне очень понравилось два колеса, но не мопед. Угу. Так как живу я в Батайске, работал в Ростове, вот эти вот 16 километров по трассе, мимо Камазов, были очень некомфортными. И я решил, что нужно э, пересаживаться на мотоцикл. Ну, как типа не хватает для обгона вот этого. Вот. Типа Люди, того, да. Да. да. да, типа того. Вот э, Мозгов было немного, но они были, поэтому я купил экипировку сначала. Все, кроме мот мотобот. А, ну, а так как мозгов было немного, я пошел в Мотодон и купил там себе 400 в кредит. 96 -го года. Начал ездить, параллельно учился в мотошколе, ну, точнее, в автошколе на категорию А. Попал я кроме Гладченко. Спасибо ему большое за те три занятия, которые я в него провел. Он действительно мне там много чего объяснил, но к нему я попал уже после своего ДТП. Потому что сначала я ездил как, как полагается, как все. Купил мотоцикл и поехал на... Кроме, кроме сланцев. Да. Да. Вот, купил мотоцикл, поехал. На обучение в школу я приезжал на мотоцикле, то есть, да, было круто. На тренировке там ездил по вечерам на мотоцикле, на работу ездил на мотоцикле. И как-то вечером возвращался с тренировки, по Большой Садовой я ехал, барышня возле библиотеки решила развернуться. Она стояла в обочине, я ехал в крайнем левом ряду, она, не, включая, не включая поворотника, ничего, просто развернулась через сплошную. На тот момент я умел только жмакать передний тормоз, что, собственно, я и сделал, да. Не вот так вот, а вот так. Вот так, да, вот так я его хапанул, моментально упал любовью. навык, да, прикатился в колесо, то есть столкновение по факту было, но, в общем-то, я просто прикатился в колесо. Уже лежа? Да, мотоцикл mm. пострадал, ну, в основном вилка пострадала. Вот. А мне мотоцикл приземлился под ножкой в голеностопную косточку. То есть у меня не было только мотобот, и именно ноги у меня и пострадали. Вот тогда я понял, как бы, что, ну, что-то не так. Надо все-таки учиться. Ты сколько тебе было лет? 33. То 33 года человек сел первый раз на мотоцикл, шлепнулся, и у него хватило мозгов, чтобы осознать то, что он... Принцип Бога, или как ты говоришь? Синдром. Синдром Бога, да, вот этого синдрома нет. И то есть есть какое-то понимание о том, что действительно ну, нет предела совершенства. При том, что каких-то там полгода катался. Сейчас, друзья, вы можете наблюдать о том, как ездит ученик. Это его первое занятие. Он сейчас ездит просто на холостом ходу. Мы когда мы придем через занятие, я тебе все расскажу. С какой ноги трогаться, зачем, почему. Два пальца здесь должны Видишь, да? Потому что как только кулак, сразу фиксация. И теперь снова до конца площадки по линии ровно, туда и обратно. И когда поедешь обратно, попробуй положить правую руку на колено и ехать одной левой рукой. Часто роняется? Ну, у меня йобрик, на котором я раньше занимался, вот пять лет он у меня отработал. На нем дуг нету. И не роняли. И да. Просто не даешь им сразу ручку газа, да? Нет. А там закрытая она или можно Нет? так же? Можно? Ну, то есть непослушный просто. Да? да. А вот. В основном непослушно это от 14 до 18 а -а -а. лет. Вот там сложно удержать, прям хм. все время хотят крутить. Отлично. В конце разворачиваешься и одной правой до конца. Правой Да. Теперь да. разворачиваемся. Встаем и едем стоя. далее что творит, говорит, встаем и едем стоя. Стоя, как вот мы делали, да? На руль не облокачиваемся, держимся ногами. Вперед, наклон, чтобы не, не, не свалил, да. И руки также слегка шевелят рулем. Как по ощущениям? Когда стоя едешь, он четче управляется. Да, да. потому что весь твой вес уходит вниз туда, к подножкам. Да. Вот теперь, теперь попробуй сесть и загрузи подножки так, чтобы тебе было так же комфортно ехать, как когда стоя. То есть сюда чуть-чуть вдави их как бы. Не, вставать не надо. Насколько можешь сделать это сидя? Первую передачу воткнул и разгоняется, тормозит. Самое лучшее упражнение для прогрева резины. Давай, давай, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, давай, давай. Ага. Ноги на подножке, держишь меня ногами так же, как бак, руки мне на плечи кладешь. Сейчас смотри на левую руку, смотри, как, как должна работать коробка. То есть гораздо быстрее, чем ты сейчас это делаешь, да, то есть ты прям сейчас так плавно-плавно. Ускорился до четвертой передачи, притормозил, включил третью, притормозил, включил вторую, притормозил, включил первую. Как только это все начнет хорошо без рывков получаться, на первую уже не понижайся, разворачивайся только на второй. Разворачивайся за 10-15 за метров, чтобы всегда было право на ошибку И второе, не давай ноге залипать под лапкой Ты начинаешь работать на повышение, включил вторую, она у тебя там зависла Под лапкой Обратно возвращать Как с пальцем и ноздрёй Удобно ковыряться в носу, ты ее не держишь возле ноздри все время Ты подносишь только, когда поковыряться она, а так и здесь а Теперь смотри направо Уникальный случай, Уникальный случай. Направо, право лучше, чем направо все хорошо, налево нет таки налево пока не то а направо хорошо связать вторая передача и начинаешь ехать искать хвост мотоцикла вот туда смотришь как только начинает получаться берешь убираешь руку вот так Ты садишься в машину. Первое, что ты делаешь перед тем, как поехать. Так, дальше. Так. И поехал. С открытой дверью. С открытой дверью. Да. Первое, что ты делаешь, садясь в машину, это закрываешь дверь. На мотоцикле убираешь подножку. Оп, видел, да? Только голову повернул сразу, раз и повернул. Я так не умею. Расслабь руку внутреннюю к повороту, расслабь левую руку, расслабь. Ну нет, пока она вот так вот все равно. А так он вообще ее убрал? Да. Получается, получается. Отлично, Вань, поехали туда. Давай-давай туда, теперь там лево-право, сейчас все раскружится назад. Вот. после этого я попал к Роме Рома мне три занятия дал достаточно много для того, чтобы начать благодаря форуму Ростов Байкер я узнал, что на Северном проводят тренировки для всех желающих просто бесплатно, вместо конусов тогда были еще ведерки из Ашана мы их даже специально расклеивали белой изолентой чтобы они были похожи на конусы 14-й год я ездил туда в пятнадцатом году мне было очень приятно меня попросили нарисовать трассу для соревнований мне было прям, это было очень, вот прям вот ваш такой. Такое доверие мне прям, прям понравилось. Вот. Потом, тогда когда... еще девочки устраивали Джим Хану или нет? нет девочки в 14-м устраивали. Вот в начале 15 просто сказали, что mm. больше не будут. Mm. Вот. Хотите, делайте. Mm. И тогда мы с Ромой вместе провели вот этот этап, о котором ты говорил, где как раз Globus Moto был спонсором. Спонсором. Ну как-то это громко сказано, там 5 подарков, 3 не подарка Не важно Это, это было это прикольно Это приятно да? В Джимхане в принципе соревнуются не за призами, гоняются, а за временем Поэтому любой приз всегда приятен. Дальше уже стало хотеться чего-то большего Начал я гуглить, что такое Джимхана Наткнулся, это я всегда рассказываю, самое забавное, что я наткнулся на ВКонтакте, на группу Джимхана Кавминводы Это одна из самых малочисленных групп ВКонтакте Но почему-то она у меня выпала первой Ребята там молодцы, талантливые. К сожалению, там проблема у них тоже есть и с площадкой, и с желающими заниматься. Поэтому потихоньку затухает у них это все. Вот. Но через них уже я попал на Сергея Пикутка. Это основатель Джимханы в России, который первый начал проводить тренировки еще, по-моему, в 2011 году. И какой город? Питер. Это все в Питере да, началось? Да, началось все в Питере. С ним уже списался. Он мне что-то порассказывал, как начать, как лучше что. Понаходил трассы, причем трассы в основном попадались мне украинские и Джимхана Киев. У них было там прям развитые такие трассы забавные. Но все эти трассы были не для большого количества людей. То есть они были соревновательные. Там было много пересечений и много людей туда не запихнёр. Долго я уговаривал, ребят, попробовать поставить не нашу привычную трассу, Змейка-Клевер, которая там была все время, а что-нибудь другое. Но в итоге уговорил и, в общем-то, всем зашло. Потом уже мы стали делать трассы, я их рисовал прямо, я сделал себе э, разлинейный лист примерно по размерам, рисовал на нем трассы, распечатывал по 100 штук в день и привозил на площадку, всем раздавал, чтобы люди знали, как ну, схему трассы, чтобы ездить. Как в масштабе, типа, да, да? Да, да, да. То есть, все там была у нас разрисована восьмерка. Серьезный парень. Да, мы пытались эту восьмерку обязательно использовать, именно экзаменационную восьмерку там. Потом я понял, что как бы, ну, это все бессмысленно, можно просто конусами выставлять направление, зачем эта схема нужна, если все хвост-хвост ездят. И с тех пор мы так как бы и ездим. То есть, большая трасса, сейчас уже у нас конусы мы кладем так, чтобы носик конуса, они лежат у нас на площадке, не стоят, а лежат. И именно для того, чтобы вот носик конуса, показывал с какой стороны его объезжать, Прикольно. чтобы не надо было гадать. Прикольно. Да, все конусы указывают направление. Покажи конусы, какие они у вас. А конусы у нас специально мягкие для того, чтобы в случае наезда на них Я так мотоцикл, не видел. мотоцикл не падал. А можно его. Пожарить? Да, да. Прям вот сильно, да, вот да. Так? Резинка да. какая-то. Ну это типа какой-нибудь. Пластик такой очень мягкий, кайфовый, я удивился. Первый раз мы их покупали через посредника, потом посредник пропал, нам нужно было купить много конусов. Я долго думал, как же мне найти производителя, а потом подумал, а почему, бы собственно, не посмотреть на дно конуса и не прочитать производителя. Вот Да, так я вышел на сайт и теперь напрямую заказываем. Ну да, есть. Сколько они стоят? Сейчас точно не скажу, раньше они стоили по 90 рублей Аналог пластмассовый в Вашане стоит порядка 300 с чем-то сейчас Вложения твои, мне просто интересно Сколько вот Джим Хана, там ты вот начал и вот ну, конусы По сути, вы купили, по или сути вы да, команда мы, мы команда. Сначала это, теми ребятами, кто приезжал на Ашан, кто был организаторами, мы сбрасывались, покупили первую партию конусов в Ашане пластмассовых. Долгое время мы ездили на них. Потом произошла неприятная ситуация у нас на тренировке человек наехал на конус. Ну, спортсмен именно, не тот, который приезжал просто позаниматься, а в спортивную трассу ехал. Он наехал на конус, переднее колесо соскочило, он упал, сломал ключицу. Вот. После этого мы поняли, что нет, так не пойдет. Если заниматься спортом, то нужны конусы более безопасные. Затем мы уже перешли в более профессиональный спорт. Там уже пошли другие ограничения. Уже высота конуса должна быть не менее 45 сантиметров. Поэтому докупили еще большие конусы. Такие используем только для школы или для групповых тренировок массовых. Ну, высокие, чтобы в смысле ты цепанул, то цепанул. Да, да, да, да, да. Ну, как... Чтобы лежа не проходить над конусом. Нет, да. нет, можно ездить на таких конусах, но сразу же штраф в секунды добавляется автоматически ко времени. Вы Начали сначала просто сами, там, пятером, например, там, собрались. Там, начали что-то. У вас был какой-то спортивный интерес? Нет, наоборот. Никакого спортивного интереса изначально вообще не было. А для чего? Ну, то есть вы собрались вот там 5-6 человек? Да, мы собрались, мы поняли, что это помогает нам в дальнейшем ездить в городе гораздо безопаснее и, и Это приятнее. просто как тренировка, как ходьба, да. например? Да да да, да, да, да. Как тренажерный зал. Там. Потом уже у нас появился Игорь Садов, который заразил нас всех спортивным интересом. И мы уже начали пытаться развивать это как спорт направление. И вот с 2018 -го года, ну с конца 2017 -го года, начала 2018 года, мы активно занимаемся этим как спортом. И сейчас у нас команда Ростова одна из лучших в России. Да. Если я, например, проезжаю и вижу, что занимается Джимхана, сколько мне нужно денег, чтобы войти вот в эту вот, вот движуху? У нас есть три формата занятий. То есть есть школьные индивидуальные занятия платные, есть школьные групповые занятия платные и каждое воскресенье это абсолютно бесплатная тренировка. То есть любой желающий, да, у нас стоит баночка, в которую каждый желающий может положить Любую сумму, какую считает нужным, и все эти деньги идут на вот, приобретение конусов, батарейки для телеметрии, там, музыка. Э, на, соревнования мы покупаем, да, на соревнования мы покупаем там всякие печенье, булочки, заказываем кофеаппарат, ставим биотуалет, ставим генератор, чтобы компьютер работал, музыка была. Вот, то есть все эти деньги уходят туда. То есть на, на бесплатных тренировках мы ничего не зарабатываем и цели такой никогда не то ставили. Я правильно понимаю, что вообще в принципе Джумхана в мире, это вот вся так, так построена? Не в мире. А это есть... Россия и страны нашего ближнего зарубежья, Украина, Белоруссия, там это все присутствует. В Европе, в, в Японии ничего такого бесплатного нету. То есть, то есть нет такого, что приехал и там по бесплатно позанимался. Нет, нет. То есть, а в России, например, грубо говоря, там парень увидел, что ребята занимаются, приехал, спросил, это Джимхана, не Джумхана. Говорит, да? можно, можно, да. Да. Стоят да. конусы, и он может заехать, получается. Да, вот он получает на первоначальный инструктаж, если приехал первый раз. И дальше у нас всегда присутствует как минимум один-два человека, которые понимают. Как надо управлять. если видят, что человек ну, прям вот совсем печальный, мы его выдергиваем. Либо ставим отдельные упражнения, либо просто говорим, как и что делать, для того, ну, чтобы. Наподобие он... лягушатника в бассейне, наверное. Да, да, да, да. да. да У шок по мелочи. У человека второе занятие. Он вчера сел на мотоцикл. Посмотри, что творит. Когда ты начинаешь заваливаться, ты инстинктивно что сейчас сделал. Нет. В наклоне. Когда мотоцикл ехал в наклоне, ты что сделал? Смахнул передний тормоз. А. И что получилось? Руль моментально сложился и ты упал. Это машина, вот. Когда, а, если мотоцикл упал у тебя на правую сторону, сразу выставляешь подножку, то поднимая он туда не заводится mm -hmm. да? Дальше у нас есть два варианта. Первый вариант подъем тяжелого мотоцикла – это когда мы берем вот так вот за руку. вот здесь вот находим какую-нибудь точку опоры, здесь mm -hmm. она есть в виде металлической беды. и вот так вот ногами его поднимаем. В случае с тяжелым мотоциклом это работает. В случае с легким нам это начать не нужно. Берем вот так вот ногами тянем смотря вверх все главное ногами и смотрим вверх это как становая тяга получается когда ты поясницу не используешь Ни для кого не секрет да что не каждый мотоциклист мой брат да брат мне типа мото брат ты прекрасно тоже это осознаешь да что есть куча отмороженных там ушлепков которые там в этих шлепках катаются там да которые головы вообще нет а вот я не говорю про гелата который катается уже давно спортивно и вообще полный трешняк. но для чего вам это нужно лично тебе зачем ну, мне, допустим, идея. идея в том, чтобы мотоцикл перестали бояться, перестали везде рассказывать о том, как это страшно, какие дураки на них ездят. Сейчас вот любой ученик, который приходит в школу, сразу говорит, что ему жена нас сказал, что ты убьешься. Почему? Потому что вот, вот те как раз, о которых ты описала, они бьются как мухи. А можно не биться, можно ехать и получать удовольствие. Для этого просто надо тренироваться. Я хочу сделать мир чуть-чуть лучше. Бесплатные тренировки ⁇ это возможность саморазвития. Просто под контролем людей, которые понимают и подскажут. Здесь ты развиваешься, как бы под присмотром. Идеальный вариант когда ты отучился в школе, а потом продолжаешь здесь заниматься. Тогда каждый твой сезон, каждый сезон будет безопаснее, чем предыдущий. Как у тебя есть в команде Саша? Вот получается, он же тоже к тебе пришел сначала на бесплатные, потом на какие-то платные. И сейчас он с тобой в команде. Да, сейчас он в команде, и сейчас он уже со мной в одном классе выступает. И, в общем-то, мой конкурент всего за один год. Сам себе создал команду. Да, это не первый, еще есть у нас Романка. Который тоже за один год дошел до класса профессионалов. Ну, то есть приятно, когда твой ученик тебя обходит. Ну, пока еще не обходит, но, но. уже близок к этому. Да, да. Да, да. Когда это это, это очень приятно, да. Кон Одной ошибки хватит, чтобы оба убить. Да, я говорю, что ты шлемлю не одел. Чтобы голову, я говорю, что, проветрить? -то? плавнее тормоз, плавнее. плавнее. Как хирург скальпели. А сейчас пойдем, где спортсмены, там есть другая площадка, и там вроде как прям джимхана. То есть здесь а, занимаются уроками, а там прям... Ростовская мото-джимхана, это одна из самых э, известных и громких, я правильно понимаю, вот в мире джимханистов. В России. В России, да. В России, так, грубо говоря, да. сейчас, там, приедь куда-нибудь, какую-нибудь там, Тверь, там, если есть джимхан, они вас знают. Знают, Ясно, с кем вообще В основном понаслышке, да. То есть мы в основном ездим, в, участвуем в чемпионате Черноземья. Это Воронеж, Белгород, Липецк, Орел и Курск. Краснодар, Новороссийск, ну, то есть юг и вот ту, в ту сторону. Ну, до Москвы мы пока еще не добрались. Возможно, в следующем году все-таки найдем средства, чтобы туда ездить. Потому что ну, накладно получается ездить туда на соревнования. Прям очень накладно. Чемпионат, который проводится онлайн. Это с 2018 года ежегодный чемпионат, называется Джимхана GP. 6 этапов, по три недели на каждый этап. Трасса одна для всех. В течение трех недель можно хоть каждый день. Чем быстрее спортсмен ездит, тем меньше времени он старается тратить на эту трассу. В первый день покатал ее, записал свое время. Потом тренировался, тренировался, через полторы недели записал второй раз, потренировался, записал третий раз. Тогда можно как бы четко видеть свой прогресс и тому подобное. А если ее просто так каждый день мучить, ну да, время будет улучшаться, но поставь другую трассу, и ты снова будешь ее ездить опять плохо, потому что чуть-чуть элементы поменялись, и ты будешь ездить медленно. Как вчера вы перепутали элементы, было, да, было да, весело. Да. Показали отличное время, а потом в итоге получается, что там один виток там как-то не так делали. Да, да? и все время потом. И потом начали перекатывать по новому. А уже темнело. Да. Приехали на новую локацию. Это а, стадион-арена у меня за спиной. Камера шевелится. просто такой стаб я держу. Рик, я не знаю, как это все. Сейчас пойдем поздороваемся с этими бандитами и посмотрим, чем они будут заниматься. На самом деле можно подумать, что человек псих, да, он просто изучает трассу, вернее, запоминает ее. Александр Савченко. Как Пол... давно? Полтора сезона занимаюсь с Джимханой. Попал совершенно случайно. Купил мотоцикл, начал на нем ездить. Три месяца поездил, стало скучно. Узнал совершенно случайно про открытые тренировки, которые Гриша проводит. Приехал один раз, потом второй раз. На третьей тренировке Гриша говорит, а ты не хочешь, говорит, в соревнованиях поучаствовать? Я говорю, Гриш, какие соревнования? Три месяца на мотоцикле. Я говорю, ну как бы это вообще не про меня. Говорит, да не, у тебя нормально получается, там класс новички, попробуй. Я говорю, ну ладно, приеду. Приехал на соревнования, у меня в тот день поезд был, я говорю, ну я дожидаться результатов не буду, я проеду и поеду. Выступил, сажусь в поезд уже, мне приходит от Гриши смс, говорит, у тебя первое место в классе новички. Я такой, хм. Интересно. Почему бы, почему бы не начать? Да? Почему бы не начать, да. Ну и все, с тех пор понеслось. А сколько, получается, до этого проездил? Три а... месяца? Да, я в прошлом году в июле месяце купил мотоцикл. С Джимханой познакомился в августе. То есть и вот с августа а прошлого... А как, как получил? Просто вот приехал или как? У... Обучался где? Особо нигде не обучался. Я до этого еще один сезон отъездил на скутере 50-кубовом и считал, что я умею ездить. Но вот когда приехал на джимхану, потом э, с Гришей начал ходить на групповые тренировки и для меня каждая тренировка была просто открытие. То есть я такой становлюсь, как я ездил, как... до да меня вообще нельзя было на дорогу выпускать. То есть вот так было после каждой тренировки. Открытые занятия по джимхане, каждое воскресенье мы проводим, они бесплатные. То есть туда приезжают все желающие. Если кто-то хочет совета, там, еще что-то, мы всегда там подсказываем, рассказываем, учим. Просто, ну, чтобы народ умел ездить по дорогам. Потому что на некоторых, ну, страшно. убиваться. Страшно смотреть, да, реально страшно. Особенно они, когда приезжают на воскресные тренировки и начинают ехать очень простую трассу, которую мы там выставляем. Ну, там, там, змейка, пара слаломов, там, два разворота. На это все просто с открытыми глазами тяжело смотреть. Для меня это своего рода медитация и конфу. То есть, это вот такая штука, где я не вижу предела совершенства, вот прям совсем. И, ну, я программист, у меня работа вся связана с умственной деятельностью. И как только я сажусь на мотоцикл и приезжаю на площадку, у меня мозг отключается. То есть, работают рефлексы, инстинкты, то есть, и управление каждой мышцей. То есть, и вот это вот для меня это такое классное переключение между видами деятельности. То есть, мне это прям вот заходит. Класс, спасибо большое. Пожалуйста. Подсмотрел я эту тему у японцев лет, наверное, 5 назад и долго, короче, отдуплял, зачем это. В итоге я сам так и не знаю, зачем они это делают, но я пришел к тому, что когда я поворачиваю и смотрю в поворот, то есть как бы вот эта вестибулярка работает, становится немножко страшно и я сильно контролирую складывание руля. Когда я подъезжаю к повороту, отворачиваюсь в другую сторону, я абсолютно без, без этих, без испуга его туда сразу загоняю и, и все, поэтому быстро вращаюсь. Заходя в поворот, я отворачиваюсь, затем, когда начинаю поворот, я поворачиваюсь, если мне надо дальше завернуться, я снова отворачиваюсь, чтобы удержать руль там, Но снова поворачиваюсь. Это такой подсознательный страх, не сложить руль, да? Да. Да. Но чем дальше спортом занимаюсь, тем больше прихожу к тому, что это потихоньку можно уже убирать. Уже как бы этот страх чуть-чуть поборот, и можно уже убирать это. Григорий Юрьевич, я правильно понимаю, что ты сейчас сделал мировой рекорд? Нет, ты До мирового рекорда еще 4 секунды. А какой? Еще никакой. Ну, ты спрашивал, кто там сколько-то проехал? Просто, да, есть у нас в Липецке Андрюха Бабенко, который офигенно ездит. И вот у него был рекорд, и я сейчас его объехал. немножко, да. До рекорда России еще 2 секунды. Я понял. А до рекорда мира еще 4, 4 секунды. 4 секунды, да. А этот конус тоже считается, да? А время-то хорошее. Как ты стал инструктором? В том же по моему шестнадцатом году как бы понял что я ну уже что-то могу показать людям рассказать как переучить людей ездить правильно но совершенно не знаю как сделать так чтобы они ездили изначально правильно вот как человека просто посадить на мотоцикл и чтобы он поехал Потому что тут же газ тут же а передача. С чем? То есть тебе начали часто обращаться люди которые бы говорят Научи". Ну, Нет, мне стало просто интересно я более плотно пообщался с тем же сергеем Пикутко, у которого мотошкола в санкт-петербурге с Димой ивановым из пскова это тоже ученик сергея пикутка который в открыл э, школу. И собственно, с Димой Ивановым, общаясь по телефону, он мне просто вот прям, ну, такой человек прямой и уверенный. поэтому говорит, Гриша, вот просто берешь, открываешь школу и все. Вот все пойдет, берешь и открываешь. Для понимания, друзья мои, это второе занятие. Вчера человек занимался на первом занятии. К тому моменту да. мой товарищ боевой Паша Ледецкий, который у него мотошкола в Челябинске, он уже... Съездил к Сергею Пикутко на тренинг инструкторский, я связался с Пашей, расспросил его, он говорит, езжай, не задумывайся, все, просто созвони с Сергеем и езжай. Я позвонил Сергею, это была зима, и я поехал зимой к Сергею в Питер. Формат обучения был такой, что я сначала слушал, как он обучает, в перерывах я сам был учеником, и последние два дня уже я непосредственно обучал при нем? Да, при нем. Первые разы было жутко стеснительно, жутко стрёмно. Я все время опасался, что я что-то не так скажу. Вот порой так и было. Чего скрывать? Во-первых, что я понял? Что я не умею ездить? Вот просто с первого дня, когда я уже был уверен, что я джимханист, который может кого-то чему-то научить, с первого дня я понял, что я ездить не умею. Вот. И после этого, собственно, пошел второй виток развития, когда я уже начал и сам учиться, и потихоньку учить людей. Ну, есть такая хорошая поговорка, хочешь научиться, начни учить. Да? Первые мои ученики, я перед вами извиняюсь, вот. хоть я и считаю, что все-таки чему-то вас научил, но кашу, которую я вам впихивал в голову, мне стыдно за нее. Сейчас уже все гораздо более структуризировано, все по, по полочкам разложено, сейчас все гораздо проще и интереснее. Потому что сейчас я уже сам стал понимать, что я рассказывал. До этого как бы я просто, грубо говоря, передавал чужие слова, но не совсем понимая для чего, как и почему. Вспоминаем остановки на разные ноги. Не торопись, плавненько очень нажимай тормоз, вот как хирург скальпелем работает, так аккуратненько, аккуратненько. Теперь потихонечку начнем с тобой пробовать добавлять газ. Как только ты трогаешься, Немножечко добавляешь газа, потом также газ закрываешь и плавненько останавливаешься. Сцепление не трогаем вообще сейчас, да, только чуть-чуть газ, немножко тормоз. Выжимай сцепление, останавливайся плавненько. Так, сейчас пройдем вместе, я тебе чуть-чуть покажу, что я от тебя хочу. Вот смотри, чувствуешь, как я держу тебя ногами? Да. Вот так ты должна держать бак. И тогда вот так ты сможешь расслабить руки вот настолько. Да. Сейчас я покажу тебе, что ты делаешь, а потом покажу, что надо. Смотри на правую руку газ закрыла тормоз поджала руки расслаблены можно спокойно повернуться не выставляя ног если руки расслаблены руль у нас чуть-чуть шевелится в этом упражнении ты сейчас много чего почувствуешь и потом мы начнем корректировать твои эти чувства и ощущения когда ты открываешь газ ну ты газ открыла началось ускорение мотоцикла что происходит с твоим телом Да, да скидывает тебя чуть-чуть да. назад заставляя удержать себя за руль когда нажимаешь тормоз или закрываешь Много. просто газ. Наоборот, кидает вперед, заставляя на руль облокотиться. Делать нельзя ни в коем случае ни того, ни другого. Так. Руки всегда должны оставаться расслабленными и согнутыми в локтях. Поэтому мы с тобой делаем то же самое, что делают бегуны. Бегуны всегда стартуют с низкого старта, упираясь ногой в такой треугольничек. Да? Вместо треугольничка у нас есть подножки. Как только мы собираемся ускоряться, мы упираемся ногами в подножки и немножко наклоняем корпус вперед, компенсируя силу, которая спихивает нас с мотоцикла. Когда бегуны финишируют, они никогда не финишируют наклонившись вперед, они приподнимаются. На торможении мы сильнее упираемся бедрами в бак и приподнимаем корпус назад, компенсируя силу, которая пихает нас вперед. С 2018 -го года вот школа уже стала более-менее адекватной. 2019 год прям совсем. С 2020 -го года я ушел от категории. То есть изначально я обучал на категорию. Потом пришел к выводу, что, ну, во-первых, сама программа экзаменационная, она занимает очень много времени для обучения. Если именно пытаться с нее начинать, что-то с ней делать. Если с нуля, и как бы до да. нее получается. А да. эффекта никакого нету для города. То есть она ничего не дает. И люди, которые приходят учиться на категорию, огромный пласт людей приходит только за корочкой. То есть им хочешь что-то дать, они не хотят брать. Они, они пришли за корочкой и все, им больше ничего не интересно. Поэтому я ушел от категории. То есть через нашу школу категорию получить можно, но мы непосредственно не обучаем на категорию. Мы то есть я правильно понимаю, это получается, что экзамен уже какой-то пройденного этапа должен быть? Да. Они просто да. приходят, заучивают билет, так да. скажем, да. да, вот это прохождение, а ездить то то по есть по факту он, не умеют. Наш, наш подход такой, мы считаем, что э, умея ездить, можно сдать любой экзамен. А умея сдавать экзамен, выжить в городе, ну, нереально. Пару-тройку советов новичкам, которые поймали, как ты говоришь, синдром Бога. Просто посмотрите ролик на канале «В шлеме». Там есть пять упражнений для новичка. Если вы не можете их сделать, вам надо учиться. Там змейки, уход от препятствия. Ну, вот это простейшие достаточно упражнения, которые... Часто нам приходится с ними сталкиваться в городе И если мы их не умеем делать То любая городская ситуация Будет для нас просто паникой, катастрофой И риском убийца Первый мотоцикл порядка 200-220 килограмм Взрослый мужик такой мотоцикл поднять Может в случае падения Для девочки это все-таки желательно 130-150 не больше И то не факт, что поднимет Минимум наличие пластика Потому что первый мотоцикл упадет обязательно Если он упал и мы сами целы Нужно просто так вот смахнуть сесть и поехать дальше А не думать где взять 50-100 тысяч на то, чтобы его отремонтировать. Первый мотоцикл должен обязательно иметь руля а не клипоны. Потому что задача первого мотоцикла – научить нас ездить. На клипонах научить нас ездить гораздо сложнее. Из-за ограниченного поворота руля и креветочной посадки нам очень сложно учиться ездить. И первый мотоцикл не должен иметь избыточную мощность. То есть 400-600 кубов – это потолок. Потому что наша задача сделать так, чтобы научиться, нельзя его бояться. Если любое малейшее открытие газа срывает заднее колесо, и мы улетаем, мы с первого дня, начинаем только его бояться, зажиматься, и все, что мы прошли в, даже в профессиональной школе, просто теряется, потому что просто страшно становится. Здесь получается 4600 кубов, это немножко разное понимание с мощностью и с крутящим моментом. Я Твоего говорю о дорожниках. Да, твой, а, то есть дорожники. Сиби 400, Сузуки GSR 400, GSR 600, Харнет 600. И хотя он самый злой из всех этих 600-ок, но тем не менее адекватный мотоцикл. Йорж, в Ерше мне не нравится только двухцилиндровый мотор. Но он же легкий. Ну мне просто, не нравится а, даже как, как звук. Как работает? Да, понял. когда у меня был Версус, я его ласково называл мой зилок, потому что звук работы очень был ну, похож на, такой, да, да. на звук зила, который у меня в детстве мусор приезжал забирать во дворе вот также, нет, да да едет хорошо а, также Gladius 400 гладиус 600 но тут уже только с дугами потому что пластик там много его так скажем Это Человек человеку 3 25 лет он всю жизнь мечтал о спорте как ты его отговариваешь или ты не отговариваешь ну я раньше пробовал отговаривать но теперь понял что ну, если человек хочет то он его все равно купит главное а, еще что необходимо знать если вы покупаете не чоппер то вы покупаете первый мотоцикл на один сезон поездите там на байк попересидите и на кучу мотоциклов поймете в каком режиме вы ездите что вы хотите и уже на второй сезон вы реально будете знать что вам нужно от мотоцикла первый сезон вы будете просто ездить и учиться по сути я всегда рекомендую людям на первый мотоцикл не тратить очень больших денег то есть есть люди которые там у меня есть 700 я хочу купить за 700 я считаю что можно взять себе там какой-нибудь старый карнет на какой-нибудь старый Йорш, чтобы... Вот, и Причем, чтобы он был потрепан. Ты его уронил два раза, ты не жалко, ты научился и за те же деньги продал. При покупке мотоцикла надо учитывать стоимость экипировки. Если у вас есть 250, мотоцикл вы будете покупать за 180, а не за 250, потому что экипировка потянет немало. Да. CB400, Хорнет 600. CB400 год. Hornet 600 почти три года. Какой год? 2004. Versus. На «Версусе» тоже почти три года. А ты, наверное, на CB600 уже выступал? А, да. Параллельно с «Версусом» я купил себе CB400 снова в тег первый. Для чего? А, для «Джимханы». Ну, на «Версусе» было очень сложно заниматься «Джимханой» именно как спортом. Высокий? Высокий, АБС, дерганный достаточно мотор. АБС отбивал задний тормоз там, где нафиг это было не нужно, отключать его мне не хотелось. Вот и ну широкий руль, в общем, не совсем то. Длинноходная подвеска, можно, все это но не работает. Да. Ну это можно, но не для спорта, так, так. скажем, не за секундами гоняться. Сиби 400 отъездил восемнадцатый год, не зашло мне. И вот в конце восемнадцатого года зимой я продал Сиби 400 и взял вот эту вот ватрушку, привез ее из Астрахани. Девятнадцатый и 2020 годы я ездил только на ней, вот здесь у меня количество звезд, которые она. Это, заняла призовые места, а, первые места, да Первые, первый, ну, первые, третьи Это первые, звезды это только первые места Не второе, третье а Это первый. только первые я места думал, да. первые три, Не, не, не, это не только раз. первые места Это по какому региону? Это Ростов, Краснодар и Воронеж В том же девятнадцатом году в Ц1 я перешел уже практически вот, вот поздней осенью ну и на этом же мотоцикле я, собственно, сломался руку в прошлом году, уже пытаясь поставить новый рекорд России. Точнее, я его поставил, но потом понял, что типа вот хочется мне больше, хочу еще. Ну и закончилось это все печально, переломом руки и серьезными травмами мотоцикла. Это вот на стандартной фигуре, типа то, что мы вчера ездили, вот на этой площадке мы занимались, и мотоцикл у меня уехал в озеро. С тех пор Kill Switch у нас обязательное условие для того, чтобы... Никто не пострадал. Если обороты на мотоцикле накручены, то обязательно киллсвитч. Чтобы он сам не ушел. Да. Себе. Чтобы в случае падения Листы он не куда? поднялся и не уехал куда-нибудь. Угу. Раньше у нас были вот такие киллсвитчи, которые через кнопку дублируются. Угу. То есть кнопку выключаем, работает килсвич. Угу. кнопку включаем, работает угу. просто кнопка. Сейчас уже мы ставим э, килсвич на датчик коленвала, угу. чтобы без него вообще без вариантов завести мотоцикл. Угу. Для тех, кто не знает, что такое kill switch, это не только вот эта кнопка, это еще на квадроциклах, на снегоходах, гидроциклах, такая лента. Да, чтобы техника не уехала отдельно от нас. В конце прошлого года я купил себе господи, себе 600 F4i и вот этот сезон я начал ездить уже на ней. Я терпеть не могу в 4 й в том плане, что они достали уже просто, не Не, аппарат хороший, да. Ну да, я... Почему F4i? Ну, во-первых, в 2019 году я ездил в Псков на международный чемпионат. Там был Ричард Ван Шовенбург, это чемпион Европы. И в этом году он снова подтвердил свое чемпионство. Он ездит на F4i. Понравилось мне. И как он ездит, и с учетом того, что этот мотоцикл, в общем-то, доступнее. Самых популярных, сейчас самые популярные мотоциклы в Джимхане, это Джиксер 750 и литровый, и Триумф Стрит Triple. На рулях. Да, Они все, на, все рулях. на рулях, да. Не Клипона. Да. Меня зовут Артем Галустов. Я в классе C1. Я немножко задержался в нем, вот, потому что я ленивый. Вот. Прошлый сезон, и, по-моему, этот практически, ну, этот запорол сезон, в прошлом сезоне практически все соревнования, в которых я участвовал, в очных, везде был подиум. То есть это прям... Это, в смысле, первые места? Ну, первое, второе, третье. То есть, я, если я участвовал, я был на подиуме всегда. В 2015 году купил мотоцикл и практически сразу приехал на Джимхану. И с 2018 года я езжу с прицепом. И уже это чисто спорт. Уже в 2017 было тяжело разделять, приезжать на мотоцикле на тренировку. Там. Сколько денег ввалил в этот спорт? Не знаю, но я думаю, что не намного больше, чем какой-то любой технический спорт. Я думаю, что даже меньше. Сколько стоят тренировки? Вот если приехать, например, вот какой-нибудь молодняк, приедет на джимхан а, ну если приезжать начинать то тренировки ничего не стоят то есть должна быть единственная защита себя и защита мотоцикла желательно не обязательно но желательно если она на мотоцикле стоит то уже можно более уверенно более спокойно уделять внимание именно вождению, там, достижению каких-то целей. Когда ее нет, то все равно зажатость присутствует, она мешает адекватно управлять. Вот воскресные тренировки по Мотанжимхане, бесплатные, которые не спортивные, а именно общие, они по сути своей являются... Э, как, таким средним лягушатникам. Если э, появляются на трассе люди, которые очень медленно ездят, мы стараемся людей делить на две группы, чтобы одни друг другу не мешали. То есть вы просто следите за тем, да, чтобы да, не да. было проблем. Да. Да. да, то есть если кто-то откры... прям совсем никуда не вписывается, мы останавливаем, Пытаемся помочь, ну если они совсем мешают, если они просто медленнее едут, чтобы э, люди в кучу не собирались, мы их отводим в сторонку, быстро покатались, остановились, потом те, кто помедленнее, тоже заезжают и им и тем и тем комфортно ездить. Зачем вам это, если вы денег не берете? Настолько этим увлечены, что мы готовы это объяснять сколько угодно. Мы за то, чтобы тот человек, который стремится к знаниям своей безопасности там эти, гриша упал эти, эти знания не не, не скрывается то есть когда ты садишься на мотоцикл у тебя не должно быть проблем с торможением у тебя не должны быть дубовые руки в экстренной ситуации вы не зарабатываете с этого денег вы только вкладываете и вваливаете покупайте эти ну, этим мы этим занимаемся да. нам, нам Короче, больные люди, наркоманы. Да, все, кто, Фектанты, да. Да. Да. вообще мотоджимхана она появилась ну как мне кажется то есть это нигде прям не не видел чтобы прям написано было но как такая альтернатива мотошколам потому что вот то что на категорию вы идете учиться сейчас где-то уже это появляется так, такое прям продвинутое адекватное обучение именно вождению все-таки 90 процентов мотошкол по россии я я думаю это чисто мое мнение то там э, программа обучения вот на уровне тех времен, когда были Уралы и, и Жи. Когда мотоцикл ехал 100, прямо это максимум, обычный ареал их использования, это деревни, э, альтернативам э, машине, там где, ну то есть и доступные, и проходимые. Ну то есть эти времена уже прошли, сейчас в пересчете лошади на вес, мотоцикл намного мощнее, чем машина, а получить права даже чуть ли не легче. Дело, и дешевле, да, да, и мотоцикл да. купить ты просто сел и поехал. Сел и убился. Да, сел и убился. Mm -hmm. То есть те люди, до которых сразу профильтровали, что здесь что-то вообще ничему не учат, а здесь учат. Либо те люди, как я, например, которых есть, наверное, хорошие мотошколы, но дорого. Но после того, как я выехал на дорогу, я практически сразу понял, что это все, вот все, чему учили, точнее, не, точнее учили ничему, и недостаточно знаний вообще. То есть я полез читать, потом мотоджимхана, и потом, то есть вот, это возможность для людей... Ну, как, практически бесплатно получить вот эти жизненно важные знания и навыки. Есть те, кто сознательно делают глупость, не хотят развивать свои навыки. Но есть на самом деле люди, которые хотят, и они не могут найти где. А для этого есть мы, как бы мы можем словами. Бесплатно, бесплатно, бесплатно помочь. Приходите бесплатно, вас обучат. Да, то есть, а если есть именно желание точечно продвинуто заниматься, есть у нас мотошкола, и можно там уже как бы прям индивидуально позаниматься, есть и групповые и эти занятия по веселению по 5-7. 10 человек в более легкой форме. Спасибо. Вот. Это по факту и вот, онлайн чемпионат получается? Есть такой онлайн чемпионат, он будет позавчера закончился. А сейчас вы записываете вы куда-то? А потом... это базовые фигуры, которые по всему миру катают а, одинаково. Ну, то есть просто да. как... -то... Да, это можно вот в любой момент взять, поставить и попробовать улучшить. Слава, -а слава, смотри. Смотри, смотри, понял? Сколько заходишь в вращение. На ну, левую славу, на правую славу. А вы записываете? Да. Ну наркоманы чистые, блин. Но. Здесь разворачиваешься и по прямой. То есть не восьмерку? Короче, mm -hmm. парни что делали прямая, как бы должно быть. Наверное, думаю, в другую. Парни катают уже, наверное, часы и делают, оказывается, неправильно. Прикольно. Ну что, спасибо тебе большое за то, что раз, за этот рассказ. 22 сентября сегодня уже как бы прохладненько в Ростове, хотя должна быть жара. А, собственно, с вами Патрик, канал Глобус Мото. Юрич, подползтевший Патрик. Да, Все. Всем пока. Спасибо.